автомобиль ХВИ-6, понравился автомобиль, очень хорошее обслуживание, сотрудники очень вежливые, подарили подарки, дополнительные опции, установили автомобиль. В принципе, всем доволен.